Вас приветствует интернет-магазин «Керамис». Сегодня мы познакомим вас со смесителем для ванны и душа Импреза Графики». Артикульный номер ZMK041807040. Конструкция «Импрезы Графики» элегантна в своей простоте и универсальности. Плавные формы и строгий современный стиль прекрасно сочетаются с необычным цветовым решением. Смеситель выполнен в цвете черный никель что определенно придется по вкусу всем ценителям нестандартных дизайнерских решений. Устанавливается смеситель на стену на два отверстия. Процесс монтажа упрощается наличием подробной инструкции и всех необходимых креплений. Смеситель для ванны импрезы однорычарный, с классическим расположением регулятора напора и температуры воды. Отверстие для подсоединения душевого шланга располагается внизу смесителя. Благодаря немецкому аэратору Neoperl, расход воды сокращается до 22 литров в минуту. Данный представитель линейки графики обладает довольно внушительными размерами. Длина смесителя 177 мм, высота излива 80 мм, длина излива 109 мм. Как и у большинства моделей импрезы, в данном смесителе установлен 35-мм. Керамический картридж от испанского производителя Sedal. Изготовлено сантехническое устройство из высококлассной латуни, специальный состав которой увеличивает показатели надежности и износостойкости. В комплект поставки входит смеситель, монтажный набор, инструкция по монтажу и гарантийный талон. Производитель предоставляет гарантию на изделие сроком 5 лет. Чешский бренд в очередной раз доказал, что он по праву занимает одну из ведущих позиций на рынке производителей первосортного сантехнического оборудования. Смеситель для ванны и душа графики ни капельки не уступает в качестве своим братьям по коллекции. Он привлекает не только великолепным дизайном и грамотной технической реализацией, но и умеренной ценой. Заходите на наш сайт и покупайте только качественные и сертифицированные смесители импрезы.